Приветствую всех, кто это включил. Мы продолжаем играть в Субнаутику. Это четвертая, если не ошибаюсь, серия. И у нас наступила ночь. Давайте вспоминать, что мы хотели сделать в прошлый раз. Что мы сделали, а что нет. А, так, да, я хотел сделать ласты. Это я помню. Ласт. Для ласт мне не хватало одной... Штуки резины. Да. Поэтому сейчас надо посмотреть, что, где и как, и приступить к сборке Last. А еще что-то мне подсказывает, что моя прошлая игра, да, моя прошлая игра не сохранилась. Вот что я понял. Как же так? Ну, понятно, это ранний доступ к игры, поэтому все таки бывают такие ошибки, бывают. Не буду отрицать. Но... Хотелось бы, конечно, поменьше таких ошибок. Потому что в прошлый раз я игру реально сохранял. Но вот, как видите, не удалось сохранить игру. Поэтому надо посмотреть где что и как э -э сетчатое волокно да резины даже нет кварцевого ящика нету ничего нету то что было в прошлой серии поэтому ну вот вот так вот да бывает сыграть такое бывает поэтому в этот раз мы будем продолжать делать все то же самое <с, multiplayer> ну или нет я не знаю Ох, разочаровало меня это ужасно сильно. Ладно, тогда давайте соберем парочку кислотных грибов. Сканере, наверное, сканер у меня, наверное, не работает, да? Да. У меня даже сканер еще не работает, вы представляете? Здесь ровно с того момента, как началась прошлая серия. И это плохо. Это ужасно, это отвратно просто. Я не знаю, как еще назвать, что еще сказать по, по этому поводу. Поэтому, да, вот так все и происходит. У меня как бы нет выхода. Я могу, конечно, не показывать вам это все, но я думаю, если я что-то не так сделаю... И не скажу вам об этом, потом будут начинаться, типа, вот, он играет и не снимает, а мы должны разбираться, что случилось, что произошло и что улучшилось. Так что нет. Будем переигрывать вместе. Медную руду мы подобрали и титан. А, так, если вы здесь, то значит водоросли там. Как они смеются, как они смеются? Это, это не знаю даже как назвать этот смех. Он одновременно и пугающий, и.. И пугающий, и.. смешащий. Назову это так. Я думаю, вы меня поняли. Если честно, не лучше мое решение это отправиться ночью за всем, что мне нужно, но у меня. Не так много времени потому что все-таки надо надо это делать и ночью и днем поспать здесь не, нельзя поэтому переждать ночь у нас никак не получится я надеюсь что сталкеров здесь это мы не встретим а если встретим то они нас не тронут потому что они эти существа не прикалывают Я буду на всякий случай с ножом ходить. Мало ли что. Мало ли что. Мало ли кто. Мало ли зачем на меня нападет. Так, а сколько у нас? Ага. То есть два... где-то... семя. Я подберу. Или больше. Или же больше. Нет. Нет. Сталки. Опять сталки. Надо быть аккуратнее. Ну хотя можно быть и неаккуратными, у нас есть эм, этот. Аптечка, да. Аптечка у нас все-таки есть. Mm -hmm. Давайте, давайте. Хочу отметить то, что теперь видно у квалангиста, что он не находится в костюме, а у него только маска что видны волосы по тени и давайте изготавливать резину я мог еще собрать но ну, на меня напали я подумал что лучше не надо злить и ушел да, и ушел силиконовая резина одна штука мы сделали перекладываем ее и перекладываем вот это, вот это и все вроде думаю, хватит, да все равно там места уже не осталось поэтому давайте дальше, да, дальше давайте так, мы оттуда приплыли мы приплыли оттуда вам Uh -huh. так, так, я надеюсь я правильно плаву, да, я правильно плаву, вот они водоросли, мне нужно как можно больше собрать семян водорослей, сделать из них обрезину, там еще смазку можно сделать, и потом много много всяких интересных вещей можно сделать. На наших глазах только что Сталкер съел рыбу. Какую не знаю. Но, кажется, он на меня нападает сейчас будет. Я хотел по нему. Честно, я хотел по нему попасть. Сворот, а посмотри на меня. Да, ну возьми. Эх, ну вы понимаете, да? Опять. Меня пытаются съесть. Ах, Из этого я забываю про кислород еще. Да. Так, надо использовать нашу аптечку. И съесть пару водорослей чтобы не занимало так много места чтобы ну просто вот нам уже еда нужна и место чтобы отс отс отсвободить освободить давайте поймаем пару рыбок я думаю уже надо поесть так давай рыба бумеранг ну нужно рыба вот так и еще одну и еще одну да ну на ну, новый ну, ах ладно значит потом я вас поймаю я приду за вами я я вас поймаю серьезно все вы меня разозлили приготовим нашу так воду да еду приготовленный бумеранг и мы сделаем с вами еще резины да теперь нам надо взять тот кусок резины так резина теперь съедаем рыбу бумеранг Теперь мы делаем сетчатое волокно, чтобы потратить водоросли. И переходим к оборудованию и делаем себе наконец-то ласты. Да, ласты. И, ну... Да, вот они. Всего. Всего нам достаточно, да. Да. Так, перекладываем сетчатое полотно. Сходим, возьмем немножечко титана, потому что он нам нужен. Так, титан. Нет, не изменить, а открыть. Перекладываем титан. Сейчас сделаем ящик для кварца. К кварцевый ящик, да. Так... Размещаемые объекты, водонепроницаемый шкафчик. Две штуки даже сделаю лучше. Пускай лучше будут. Но, да, да, уже недоступно место. Поэтому возвращаем оставшийся титан. Оставляем. Так. А титан у нас не осталось, кстати говоря. Поэтому мы его... Не сможем. Не сможем использовать. Ставим шкафчик. А, вот так. Так. Ставим. И еще один мы ставим. Вот сюда. Так. Этот я называю кварц И открываю его. Перекладываю, что у меня в руках кварц. И уходю, и уходю, да, ухожу, и ухожу, забираю тот кварц, который лежит там, в нашем хранилище. Забираю, забираю, забираю, забираю, забираю, и все все я забрал весь кварц. Перекладываем его в наш ящик для кварца, да, open. Перекладываем весь кварц, и у нас даже остается еще три ячейки для кварца. А сюда мы переложим все, что может испортиться, наверное. Ну, да, водоросли mm -hmm. уже испортились, ну да и ладно, нам их не есть, так что, ну их, как говорится, это кто? Ты? Испорченный приготовленный бумеранг. Я поел или нет? Я, наверное, не поел. Странно немного. Я не знаю, как он здесь оказался, этот испорченный рыба бумеранг. Ну, вот, мы, по-моему, плаваем теперь быстрее, Да. Потому что, ну, чувствуется, чувствуется теперь эта скорость. Мы теперь рыба, ой, ой, ой. обратно. Ну, как, мы здесь очень много кварца, прям кварцевая локация, если честно. Поэтому в кварце можем себе не, как там, никак на кварце, да, вот так. Куршин. Аккуратно. Биореактор. Что? Ну ладно. Я случайно переключился на воздушный пузырь, и поэтому меня вверх так резко потянуло. Но нам нужен фрагмент биореактора. Я надеюсь, его нужно всего две штуки как бы. Давайте просканируем. И да, его всего нужно две штуки. И... Все, мы его собрали. Те Теперь... Теперь мы можем... Как это там... Сделать... Со собрать, сделать... Биореактор. Так, где Гродос? Гродосль. Грозди. Грозди. Я думаю, мы достаточно собрали. Я надеюсь, еще одна. Да, да, да, да, да. Все. Так. Взять сигнал. Бал? Что? Ба баллончик. И я умер, кажется. Я погиб. Да... Ой-ой-ой. Вы это видите? Игра решила опустить меня не только... Да. Не только в графике, но и... Не, не только смерти, но и графики, да. А. Не понимаю. А, все ясно. Так. И если я не ошибаюсь, то скорее всего у меня отобрали чертеж биореактора. Мотылек 0%. Ага, так. Как же он может выглядеть этот биореактор? Хвариум, генератор. Где же, где же? Вот он, биореактор. Растительную материю в энергию. Интересно. Довольно интересно. Это как же он превращает? Это скармливаешь ему воды, а он превращает их в энергию, что ли? Непонятно пока что. Будем разбираться с этим. Будем разбираться. Так, медная руда. Соль. Соль нам нужна. Медь тоже. Не это. Не мусор. Не это, да. Не мусор. А. Так, вот раз бы не облажаться и собрать все таки Да, блин. Вот вы видите, да, вот как бы. Но не получается. Вот не хотят они. Не хотят, чтобы я собирал. не хотят ох не хотят так так так так так так ладно мы уплываем уже от этого места плаваем мы кстати не намного быстрее с ластами видимо я зря это делал ну да и ладно в принципе я немного потратил на них всего лишь две резины есть и... а еще я кажется сломал свой нож да Кажется, мой нож сломался. Надо делать новый. Надо делать новый нож. Так, оборудование нет, инструменты. А, для ножа мне не хватает силиконовой резины. Да. Как все завязано на этой резине. Очень все завязано. Ну ладно. Сделаем себе новый нож, потому что старый уже сломался, как оказалось. И Давайте посмотрим объекты. Так. Я хочу сделать снова грависферу. Батареи, два титана, медная проволока. Посмотрим. А батареи нет. Медная проволока есть. А два титана тоже есть. Поэтому давайте сплаваем за двумя титанами. Так где вот здесь у нас есть кислотные грибы две штуки три штуки возьму здесь у нас медь а здесь у нас титан и титан четыре возьму поплыли так энергии у нас хватает пока поэтому давайте сделаем батарею батарея да и теперь так медная проволока да забыл взять медную проволоку э -э медная проволока переложить изготовитель размещаемые объекты грависфера текстура грависферы так и не сделано да в прошлый раз мы это убедились конечно и я бы хотел сделать все-таки сварочный аппарат, но у меня нету пыльцы камикадзе и магния. Магния у меня, по-моему, здесь лежит. М да, магния у нас лежит. Мы можем уже еще один магний сделать нам. Так. так, так, так, так, так, так. А, и давайте... Да, давайте разместим нашу грависферу тогда. А размещу я ее где-то... Понял, что ее можно рыбу ловить ею. Так что где-нибудь вот здесь тогда. Вот здесь. Вот. Даже слови рыбу сразу. Это мы правильно сделали. Что рыбу словили. И взять еще раз. Шкафчик. Шкафчик. Вот, в этот раз реально получше. Простите игру за то, что она не сохранилась. Поэтому вам приходится смотреть на почти то же самое. Но я думаю, не сильно, не сильно мы ушли вперед от того, что было. Именно в плане назад, точнее, ушли от того, что было уже в прошлой серии. Ну вот как, как вот. Только играть потому что игра не хочет прям вот не сохранила она прям вообще не хотела сохранять получается игру прошлого радует то что она хотя бы старое сохранение ставила, потому что ну кто знает кто знает что она может вытворить я ей теперь вообще не хочу доверять потому что ну как видите она подставляет и не хотелось бы довериться ей снова как бы. А она оп и снова поставила. Нет, такого не хочется больше. Так, давайте... Давайте подождем, пока к нам... В руки. В руки, да, приплывут. Но нет. Я буду собирать их по чуть-чуть. И рыбу пузырь, пожалуйста. Все. Давайте сходим. Сделаем себе... Воду, еду. Так. Продовольствие. Вода. Вода. Из рыбы пузырь. Еда, приготовленная. Пискун. И бумеранг. Теперь. Питаемся. Здесь 21, здесь 32. Пискуна мы съедаем. Эм... Да, это тоже съедаем. И воду плюс 20 тоже используем. Я думаю, тогда эту серию сделаю маленькую, раз она такая же. У нас такой почти день сурка получился, потому что проделали почти ту же самую работу, только, ну, меньше сделали, да. Эта серия будет короткой тогда. Продолжим в следующей серии. Спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал и не забываем комментировать видео.